Пожалуйста, у вас есть медицинские маски? Нет туда. Уже шестая аптека. И снова пусто. Масок нет. Фармацевты говорят, закончились. Когда завезут, не знают. А поскольку у вас продают маски? Скажите, пожалуйста. Они у нас были по 5 рублей маска. По 5 рублей? По 3, по 5, да. Уже несколько недель медицинские маски в Барнауле на вес золота. Испуганные коронавирусом жители, видимо, скупили впрок, чтобы встретить заразу во всеоружие. А все, кто уже сейчас болен ОРВИ, остался неудел и вынужденно заражает родных и коллег. Но так ли она эффективна? В интернете существует мнение, что медицинская маска не способна защищать. Наоборот, она помогает уже зараженному не распространять инфекцию. Барнольские медики с этим не согласны. Говорят, маска может уберечь от инфекции, но если ее правильно носить. Все закрывать, чтобы без всяких щелочек, чтобы закрывать и нос, и рот, и чтобы она плотно прилегала к лицу. Через каждые два часа ее необходимо менять. Себе я маску смог купить, только цена на эту выше обычной пятирублевой. Эту я урвал за 25 рублей. Спрос ожидает предложения. В крайнем случае Карпова советует самостоятельно сделать марлевую или тканевую маску в четыре слоя. Если каждые два часа ее отправлять в стирку, а потом проглаживать паром, будет многоразовая маска. Сейчас стоит быть особенно бдительным. На выходных в Кузбассе выявили двух зараженных коронавирусом. В понедельник кемеровские школы закрыты на карантин, малышей не берут детсад. Всех, у кого появились симптомы болезни, отпускают с работы в больницу продуктам Мы, по крайней мере сегодня в магазин ходили вот ажиотаж действительно начался то есть купают полок консервы крупы там вот это вот все гречку то ли панику действительно вот что выгребается все в супермаркетах что обильно и массово скупаются продукты долго долгого долго срока годности маловероятно и наверное больше это утка чем правда потому что но сознательность пока берет вверх. В Новокузнецке ситуация спокойнее. Тем не менее, в области объявлена повышенная готовность к коронавирусу. Кстати, за границей из-за этой эпидемии вовсе не паникуют. Так в Таиланде туристической мекке россиян в масках ходят только в основном местные жители. И то из-за большого числа туристов. Когда нас в аэропорту встретил Гит, он сразу сказал, что на острове коронавируса нет. Потому что если бы он здесь был, вас бы все просто не, не пустили. А, заразившиеся есть, но они находятся сейчас в Бангкоке. И как бы вся, вся ситуация под контролем. Кстати, маски там наравне с продуктами продают в обычных магазинах. Предметы гигиены ближе к потребителям. Напомним, сейчас общее число инфицированных в мире 153 тысячи человек. Что касается Алтайского края, то всех приезжающих в регион проверяют в аэро, авто и ЖД вокзалах. Но в любом случае медики советуют и самим контролировать свое здоровье. Мыть руки, полоскать горло, промывать нос, избегать сквозняка, пить горячий чай, почаще делать влажную уборку. И, конечно, не поддаваться панике. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.